Здорово, ребята, это Шамшурин, и э, вопрос задал Макс. Интересно отвечать на такие вопросы, потому что те, кто прошел тренинг, у них уже вопросы немножко другого уровня, не то, что там, что сказать, что написать. То есть сейчас я хотел бы вот, э, ему перезвонить, уточнить несколько нюансов, потому что не очень, понятно, не очень понятны детали. Значит, смотри, вопрос такой, Вова, здорово, это Макс. Может, помнишь, меня в первый день собрал 17 телефонов? Еще раз спасибо за тренинг, очень много мне дал, все легко полячил, проводил свиданки, три раза был секс на первом свидании, И потом в августе встретил свою качественную девушку. С ней реально крутая биохимия, уже полгода живем вместе. Отношения классные, с позиции сверху мужик всегда прав. Вот, и у меня есть какие-то уточнения. Сейчас попробуем, ну, как бы связаться по громкой связи. Алло, Макс. Да, да здорово. Да у меня какой-то глюк, прикинь, иногда, когда я звоню, меня слышно, а, как бы, вернее, я слышу, а меня не слышит. Ну, короче, хрен с ним. А, тут у меня, а -а -а. я читаю твое сообщение, типа, отношения классные с позиции, сверху мужик всегда прав. Давай сразу буду какие-то комменты отпускать по ним. Ну, как бы, это я хотел сейчас поумничать, да, что, по большому счету, классные отношения, это не, ну, не столько утрировано, что мужик всегда прав, да, потому что мужик иногда может тоже гнать хуйню, да. А именно, ну, грубо говоря, когда вы друг друга дополняете, да, тебя твоя женщина в чем-то, ты ее в чем-то. Ну, и то есть ты думаешь о том, как сделать ей классно, она думает о том, как сделать тебе классно. И это не всегда такое, потому что в отношениях иногда, Макс, э, как сказать, как это не прискорбно, приходится идти на уступки и делать над собой даже какую-то работу, но это очень клево наоборот. Но это как бы другая история. Напомни, сколько тебе лет? Ну, я думаю, у тебя еще, как сказать, все впереди, чтобы ты это понял Значит, смотри, читаю дальше твое сообщение Но меня беспокоит один нюанс У нее на работе работает чел, с которым у нее до нашего знакомства в командировке был петинг Около семи раз и один раз некачественный секс У меня вот вопрос, а ты ее допросил, что ли, Макс? Или как тебе узнал, около скольки раз? Нет, Ну, ну, то есть, то есть и ты 5... откуда у тебя такая информация именно по количеству раз? Мне кажется, я привязал к стулу и, короче, дал да, да, ну, как бы э, ну, я понял. Ну, ну, ну, то есть, это, встал, как бы, я бы не стал допрашивать, но было и было, да? То есть, дальше, смотри. После командировки у них ничего не было. Решили забыть и остаться коллегами. То есть, сколько-то времени прошло, потом вы с ней начали встречаться или как? Или вы с ней до этого встречались? -то было. Это -то ну это то есть, грубо говоря, было, у вас еще ничего было. не было, они в это время были в командировке, да? Да, да, да. То ну то есть, как было. бы фактически это какой-то там бывший эпизод, то есть, ну, во всех смыслах слова бывший, да? Ну да. То смотри, есть это я, было я, не сейчас. при тебе, да, смотри. Но сейчас они продолжают да. работать вместе, и мне. Ну, не будем здесь ругаться матом, хотя так и написано, ебет мозги, то, что они общаются, хоть и только на работе, и только по рабочим моментам. В декабре я пообщался с ним лично, вроде обычный мягкий чел со своей женщиной, как я понял из разговора, он общается с позицией снизу, перестал делать себе мозги. А как тебе на ум пришло то есть с ним об этом лично общаться? то есть Ты решил, что типа ты с ним поговоришь, и, ну, как бы, чувак... Зачем? Это ну, это то это есть, это какая это необходимость была с ним общаться? Он же как бы уже не посягал там на твою женщину, вот мне интересно. Ну, все равно мне спокойно будет пообщаться с буду иметь, что за не на... знаю. Ну, а у тебя не было идеи, Макс, <соспорщик> пообщаться с ее там про прапрапрабывшим? <соспорщик> не знаю. Ну, ладно, я сейчас <соспорщик> угораю. Да, нет, нет. Ну, то есть ты решил, скажем так, на всякий случай, грубо говоря, своим общением дать понять, что там дальше. Ребят, здорово, еще раз. Значит, 4 мая у нас стартует онлайн-тренинг для всех желающих, где бы вы ни находились, в какой части света. На тему того, как получать самых лучших женщин из сайтов знакомств. Все о знакомствах в онлайне. О свиданиях, о вызванных Об отношении с этими женщинами Последующим Вот, поэтому всех жду Ссылка для записи под этим видео Осталось совсем немножко времени Все, ребят, пока Значит, смотри Но сейчас пошла какая-то вторая волна Что ли, я понял, что я не принимаю Этого, типа какого фига моя женщина общается с бывшим хоть и только на работе и только по рабочим моментам далее я ему позвонил сказал что ему надо в течение двух месяцев какие у нас мужики представляешь, в течение двух месяцев перевестись в другой отдел или найти другую работу он ушел в негатив и сказал что он не будет переводиться то есть на самом деле я чувака понимаю да то есть я и тебя понимаю и его понимаю то есть ну смотри, давай думать, потому что вопрос интересный, поэтому я решил как бы и снять, и тебе позвонить То есть я бы на его месте тоже сказал как бы какого хуя, да, то есть э, с другой стороны я понимаю тебя Но в данном случае, наверное, был бы смысл, на мой взгляд, решать вопрос вот, такой, вот там, в такой агрессивной, ультимативной форме Если бы там со стороны твоей женщины поступили жалобы, ну на мой взгляд, я бы так сделал Если бы она сказала, там, Макс, прикинь, этот чувак там что-то типа опять хочет, ну не дает мне прохода и тогда, я думаю, это было бы, как бы, ну, правильно, да, и конгруентно. А то, что сейчас ты просто, ну, позвонил челу и сказал, <laughs>, типа, давай сваливай, то есть тут такой конфликт интересов, то есть с одной стороны, это твои тараканы, да, и твоя неуверенность в себе, ну, на мой взгляд, которую надо прорабатывать. А с другой стороны, это его интересы, да, Но представь, там, в наше время в России, типа, держится за свою работу, и я его могу понять, да. Поэтому тут, в принципе, то, что он сказал, нет, я никуда не уволюсь, но он, как бы, в свою очередь, он тоже прав, потому что ну, я бы на его месте тоже сказал, как бы, какого хуя. Вот, а, сейчас, и получается, значит, как я вижу, что можно с этим сделать, ты спрашиваешь, да, первый вариант, ты пишешь, добить его... Там дальше идет ненормативная лексика. Заставить силы уйти с работы. но ну, я считаю это неправильно, да? Потому что, смотри, ну, не по человече как-то не по, не знаю, там, не по понятиям, не по пацански Ну, как-то не так. То есть, может быть, там, не знаю. Ты в каком городе? Москва. А, ну, то есть, в какой части Москвы? Не знаю, Медведкова, Макс где живут, но я понял, я имею в виду, что смотри, по-хорошему, как бы, косяков, на мой взгляд, с его стороны нету, да, если бы еще раз, вот, как бы я поступил, если бы женщина пришла и сказала, слушай, этот тип меня достает, то есть, опять там распускает руки, то, наверное, да, так, по большому счету, ну, он обычный инженеришка, как бы, и, ну, ты можешь себе проблем нажить даже, если уж на то пошло, да, то есть, ты можешь загреметь там в милицию, в полицию, ну, и так далее, да, как бы Я бы так делать не стал. Uh, у меня вопрос, а вы живете вместе или нет? Да, да, ну ага. вот живем. Ага. А ты что, не работаешь? Ну, а ты же работаешь, да? Работаю, да, я работаю, у меня безусловие. Нет, смотри, тем более, то есть дальше, вот, что, это если, опять же, это только сугубо мое мнение, оно не является каким-то там в, в последней инстанции, да? То есть я бы не стал, короче, гнать на чувака, пока нет явных причин, это точно. Я бы... Значит, тут следующее у тебя написано. Второе. Принять тот факт, что они коллеги и будут общаться только по рабочим моментам. Но, сука, чувствую себя ущербным. Так, смотри, тебе надо работать с этим ощущением, с этим проявлением. То есть, если ты чувствуешь себя ущербным, да, ну, грубо говоря, это когда он, у него с ней что-то было, он не знал, что у нее появится Макс там, или не знаю, или кто-то еще, да. То есть, он как бы, ну, он за это ответственности не несет. Поэтому... Мне кажется, тебе надо работать в первую очередь над своим ощущением, то есть это, ну, это какая-то неуверенность, да, то есть ты, грубо говоря, где-то не считаешь, что ты самый классный для своей женщины, где-то ну, в, в малых долях, да, и есть не... где-то в некоторой степени сомнение, что она может от меня там уйти опять к этому чуваку, то есть если я знаю, что я для своей женщины самый лучший, я, конечно, косячу постоянно, да, то есть в какой-то степени. Вот. Но я знаю, что она никому не уйдет То есть я даже не ревную в этом смысле То есть как бы это, может, там не звучало да? Потому что я знаю, что А, ну как бы я ее люблю, она меня любит И Б, как бы если что-то там даже и произойдет Ну ты, блин, не можешь все в жизни контролировать, понимаешь? Поэтому тут однозначно я бы работал над Это хороший тренажер, поработать над своей уверенностью в себе И то есть тот самый альфач, там, про которого ты пишешь Типа мужик всегда прав он вряд ли будет э, проявлять какие-то там сцены ревности без причины да, они у тебя сейчас есть на лицо эти сцены ревности, то есть ты тем самым как бы немножко говна подбавляешь э, в свой же образ вот этого там какого-то мужика с позиции сверху но это на мой взгляд вот, потому что смотри, грубо говоря, ну и не этот чел, появится какой-то другой там Вася и так далее, да, там третий то есть тут вопрос-то не в человеке конкретно да, а в тебе в том, что у тебя есть какие-то сомнения на свой собственный счет Дальше ты пишешь, Третья, моя женщина хочет поменять работу, чтобы я ее. А, я не имал себе мозги. Но я хочу, чтобы она осталась на этой работе. классный коллектив, зарплаты ей там нравится. То есть, смотри, <клёх> то есть, твоя женщина хочет помочь тебе решить твою проблему, то есть, заметить да? То есть, если бы еще раз этот чувак распускал руки, то это была бы ваша общая проблема, ну, которую вы должны были бы решить каждый в своей компетенции. Да, она бы ему сказала, иди нахуй, ты бы приехал там, что ты с ним поговорил. Но у тебя есть таракан, что тебя гложет этот чувак, и твоя женщина сама предложила тебе решить этот вопрос. В чем проблема? Ну тогда не знаю, ну, если она предлагает, значит она заинтересована в тебе, Макс, однозначно. Потому что она готова даже работой пожертвовать ради этого. И уж тем более, во-первых, это доказательство того, что ты для нее там ну, крутой чувак, она тебя любит и почитает, и уважает, и, то есть ей важны ваши отношения. А второй момент, тогда что-то выебываешь. То есть она хочет тебе помочь решить твой собственный как будто, таракан, да? И ты говоришь, нет, не надо, получается. То есть ты сам ситуацию продолжаешь нагнетать. Вот. Следующее, забить на отношения и дальше полячить. Этот вариант всегда есть. У тебя тут смайлик. Ну, я понимаю, что этот вариант всегда есть, но... Тогда очень странно, да, то есть, зачем все эти пляски с бубном и вот этот вопрос, который мы сейчас как бы озвучиваем, да? Ну, если я так, то пацаны, я... ну да, не, но ну, ты всегда можешь забить на отношения, но как бы я думаю, что ты не для этого ее искал, ты не для этого сейчас там ебешь себе ей и этому чуваку мозги, чтобы вот взять и забить на отношения, но это как-то вообще не вариант. То есть четвертый точно не вариант, пятый Итак. ты пишешь, может есть еще какие варианты? по скриптам, к другим не ревную, она инженер, она инженером работает, там 80% процентов мужики. Раздражает только этот чувак, потому что она с ним, ну, как бы, он фактически отчасти ее бывший, хотя, опять же, ну, как бы, каждый имеет право на прошлую жизнь, да, то есть и секс с кем-то, ну, это не показатель, что этот чувак ее бывший. Вот. И вот, ну, как бы, я бы, наверное... У меня к тебе вопрос. Я почему спрашиваю, ты работаешь или нет, и так далее. Ты говоришь, у тебя бизнес. А у тебя не приходила мысль, как бы, сказать своей, там, женщине, слушай, а давай ты не будешь работать вообще? Или у тебя в картине мира она должна работать, или что? У сейчас, как сказать, время не на... ситуация, то есть на я хочу, чтобы она не работала. А не хорошая почему? Что Потому что что? То есть у тебя денег не хватает? Ну, то есть, нет, она хорошая, А ты не думаешь, что эта штука может сработать от обратного, да? То есть, соответственно, если у тебя появляется лишняя ответственность, ну, в виде твоей женщины, которую тебе еще надо будет сейчас содержать, да, и у тебя э, вот эта женская энергия сработает, да? То есть, плюс э, ну вот этот миф, который любит женщины, это не миф. -то у меня сейчас моя меня снимает и улыбается. Не, на самом деле отчасти это работает, да? То есть ну, как бы, когда у тебя есть ответственность за нее, соответственно, у тебя больше начинает прилетать денег. Плюс у тебя меньше появляется время ебать себе ей мозги. И еще один плюс, ну, она с этим чуваком не прикасается, не соприкасается. То есть для тебя это одни плюсы, я считаю. Вот. Это как один из вариантов, потому что есть мужчины, которые убеждены в том, что женщина тоже должна работать. Ну, как бы я отношусь к первым, о которых я тебе сказал только что. А есть вторые, и они тоже имеют право так думать. Uh, есть там, ну, скажем так, доводы в эту пользу, потому что есть теория, что если женщина не работает, она начинает от безделья заниматься хуйней и делать тем мозги. То есть, ну и опять же, никто же не говорит, что она тебе на шею сядет, да? Ты, например, говоришь, я тебе буду давать бабки в месяц там на все твои там эти ну, там, салоны красоты и все прочее, а она пойдет там и освоит какую-нибудь профессию, которой ей давно хотелось. То есть, это не крайность, чтобы ты понимал, это а не значит, что она будет сидеть дома и хуй пинать. Понимаешь, о чем я? Не, главное, да, не хотел, да нет, я к тому, что вот один из вариантов я вижу такой, то есть говоришь там, то есть ты себя проявишь как мужик, она еще больше тебя зауважает, плюс если она от тебя финансово зависит, как бы это ни звучало там корыстно, у тебя еще больше, получается, появляется прав в, ваш, в ваших отношениях, потому что тот, у кого больше обязанностей, у него и больше прав, понимаешь, о чем я? То есть, грубо говоря, вот, вот мне нравится такой вариант. То есть, ты как мужик говоришь, все, нахуй, ты, короче, можешь там больше не работать, я тебя буду содержать, давай мы тебя отправим на курсы там чего-то, что ты хочешь, и ты потихоньку потом будешь на этом зарабатывать, потом купишь мне подарок, грубо говоря. Вот, это первый вариант. Второй вариант, который я себе вижу, это, короче, оставить чувака, поговорить со своей женщиной, сказать, что там ты очень переживаешь, она тебе очень дорога, давай сделаем так, что если этот чувак будет Скажем так, пытаться лезть, ты мне обязательно об этом скажи. И тогда уже будет какой-то прецедент, понимаешь? И, грубо говоря, начать работать со своей вот этой неуверенностью. То есть, вот, что ты будешь ей делать, это уже отдельный разговор, тема отдельного видео. да Но это твой, твой косяк, твои мысли, понимаешь? Если ты сейчас будешь жить и тебе покажется, что сосед, который купил квартиру в вашем подъезде, как тебе, почер если тебе покажется, да, Макс? что этот сосед там, я не знаю, косо посмотрел там на твою женщину, да, то есть как бы по этой логике ты что придешь к соседу, скажешь, уебовый, давай продавай квартиру, ну, вряд ли везде получится такой агрессивный метод протолкнуть. И он, опять же, он чреват, то есть тем, что тут можно, ну, можно с человеком поговорить, если есть прецедент, еще раз. То есть, хотя я понимаю, ну, такая скользкая ситуация, интересная, да, грубо говоря, ну, как бы, я тебя тоже понимаю. Я не знаю, как бы я себя чувствовал на этом месте. Ну, то есть, решения, какие решения. Если твоя женщина хочет уйти ради тебя на другую работу, ну, окей, это ее выбор круто. Это очень показательно. Можно такой вариант использовать. Второй вариант, ты с ней договариваешься, что если этот чувак будет, э, как бы, какие-то поползновения делать, тогда уже пойдешь с ним разговаривать. А, третий вариант, я бы вот еще посмотрел такой вариант, как уволить ее с работы, и сказать, что все, теперь, короче, это ты можешь вообще как бы ему... тут понимаешь ну как бы есть как бы разные мужчины да то есть и в моем понимании мужчина это тот кто сам зарабатывает деньги отдает эти деньги там детям не знаю родителям жене то есть, ну как бы грубо говоря потому что он свои потребности закрыл а что ему куда еще то есть ну, как бы ему кайфово от того, что он кому-то принес, говорит, Натик, пользуйтесь. И ты от этого, во-первых, какие-то правильные мужские энергии почерпнешь. Во-вторых, э -э, еще раз говорю, ты там будешь иметь больше прав, потому что у тебя больше обязанностей, на тебе больше ответственности. В-третьих, твоя женщина подумает, нихуя себе, вот это шаг, как бы и так далее. Ты можешь это ну, преподнести так, что не то, что совсем не работает, можешь сказать, слушай, ты можешь пока уволиться и там отдохнуть пару месяцев, да, там, ну, как бы столько, сколько соч сочтешь нужным я этот вопрос с точки зрения финансов поддержу, как бы, поэтому можешь расслабиться, то есть мне понятно, бы, бы, что я немножко отдохнула, ну вот так вот, короче, Макс. Ну, короче, все варианты, кроме вариантов идти и этого чувака или там не знаю, идти искать другую женщину, потому что э -э вот в эту ответственность как бы, ну, некоторые люди идти не хотят, да, потому что они думают, бля, сейчас там вдруг мне денег не хватит, еще что-то, это наоборот круто, это же как с детьми, у меня пока нет, да, ну, надеюсь, скоро появятся. И то есть люди, когда говорят, у них появляются дети, у них и денег становится больше, потому что они больше работают, и у них больше мотивации и так далее. То есть только во благо все будет, понимаешь? Ну, вот как-то так вот, я считаю. Хотя, конечно, да, есть там отдельные каналы бездострадальцев, которые там говорят, я ее, почему я должен там содержать, то есть тут надо как бы понимать, что есть мужские энергии, есть женские, то есть ты как бы никому не должен, но мужик он в том и проявляется, что он, прикинь, не просто себе может бабла заработать, он еще может о ком-то позаботиться, это настолько как бы зарядит тебя какой-то уверенностью, ты и сам увереннее себя будешь чувствовать, понимаешь? То есть и возможно, что перестанешь себе ебать мозг, что там есть какой-то потенциальный конкурент. То есть все связано со всем. Такая фигня, вот, Макс. Спасибо, спасибо вам. Ну, короче, собственно говоря, если нет вопросов, то я погнал спать. Че там? Ну круто макс если что в общем ну пиши звони как там дальше ситуация продолжается и спасибо за интересный вопрос потому что честно э, э, то есть вот как бы основная масса вопросов от э, людей которые еще не в теме вот они настолько примитивные знаешь там ну и серии как присунуть то есть мне вот честно на них неохота отвечать а у тебя я прям смотрю прикольный вопрос потому что я сам даже задумался а о чем бы я сделал поэтому будут еще интересные вопросы пиши да, конечно, спасибо. Ну все, давай, Макс, на связи. Спасибо, на связи. Да, давай. Вот, ребят, это к вопросу о чем, что как бы, когда у вас решен вопрос, ну, как бы там потрахаться, извините за мой французский, да, у вас начинаются другие вопросы интереснее, да, там, отношения, как в них развиваться и так далее. И, соответственно, я буду только рад вам ответить на подобного рода вопросы без проблем всегда можем пообщаться по телефону это я кстати говорю тем кто кто у нас что-то проходил